я бегу от шлокдауна каждый день получаю 10 раз им по башке ну и что что я дилка буду жить мне все равно жизнь прекрасна идиотки мы семья я это